Распространите данный видос друзьям, чтобы много людей знали о моем канале. Спасибо. Приветствую всех, мы продолжаем проходить Horror Infliction. С вами Артем, на канале Артем Мув. Это четвертая часть нашего прохождения. Мы, друзья, остановились в прошлой серии о том, как Спрятались под кроватью вот очень страшные женщины. М -м -м. Угу. Давайте попробуем выйти. Может быть она ушла. Надеюсь. Нам нужно что сделать? Нам нужно найти фото Сара. Умершую. Где нам его искать. много всякого почитать можно, но нет. Вот тут фотка была, помните, да, в самом начале игры. В рамке была фотка, теперь нужно найти ее. Где она может быть? Ну, скорее всего, получится так, что мы ее сразу не найдем сейчас, а ждем какую-нибудь комнату. Нас переместит порталом. В это помещение и все и я ее слышу я прячусь я ее слышу она где-то здесь бродит и по кубом слышу и вот это шипение когда появляется это значит что она рядом и ходит отсюда скорее да вот, видите, ну сейчас она выйдет. Слышите, мерка да, кто Ой. А, ну это Это было не лучшая идея. Прячься быстрее. Это была не лучшая идея. А, беги. Можно дальше от меня. Да. Mm -hmm. ja? Я люблю, конечно, хорроры, когда за тобой какой-то монстр ходит, тебе нужно найти что-то, при этом прячешься от него, но mm -hmm, в данном хорроре. Мне кажется, это лишнее. это так все запутано. Куда еще раз можно? Так, давайте думаем, где может быть фотка. Фотка умершая. Куда она могла я засунуть? И, кстати, зачем? О, вот, давайте почитаем. В самом время почитать что-нибудь А, так, мать оправдали после смерти младенца. Начато расследование трагичное, гибли шестимесячного ребенка. Во время происшествия отец шестилетней дочери были в магазине. Когда они вернулись домой, это обнаружили мать с мертвым младенцем на руках. Мать вызвали на допрос, но вскоре отпустили. Рассказатель полиции Prison фол сообщил, что смерть малыша признали несчастным случаем. Хотя само расследование еще не закрыто. Читать отец. Считается, что причиной трагедии стала неисправная детская колыбель. Компания InfitCare отозвала из магазина все свои колыбели в связи с проходящим расследованием. Наши искренне соболезнования семье погибшего малыша. Личность мастера не будет раскрываться до конца расследования. Так. Я ее слышу. Дальше не будем считать это на какое-то. Потому что мы можем умереть. Вроде там все прошарили. Субдери. Другой там тали. Надейте фото умершей. Опять не... А, так, ладно. Давайте искать. Давайте искать. Где может быть? О, а, опять же, Топ. Это должно было быть, но пока не было. Тогда радио задел. О! Тебя не слышу. У меня на детском мониторе. Дитском мониторе. Это. А, -а, а Я понял. Это подсказка, типа. мониторе монитор я знаю только один. Это. Телевизор, где детская комната на втором этаже. Я, его. А, ну, давайте сходим. М -м. Происходит <смех> упало контурила что ли Опа, мы в детская казать? Я кстати сюда и шел. Блин, но ну я не посмотрел там, что-то было на стене написано. А я туда больше не вернусь, а то есть часть фотографий. Можно еще одну. ясно. Цель набила найдите оставшиеся части фото. Можно спрятаться? Тут никуда спрятаться нельзя. Поиграть хочу. жестко лагает, так лагает, лагает, лагает, не лагает игра, пожалуйста. М -м -м, такое? А, полицейский участок Prison Falls. В моем присутствии июня 6-го дня 1986 -го года, торжества арестован. представил Сара Паут, проживающий по адресу 17 Аспен Виггерс Драйв Prison Falls, Вашингтон, а, короче, 9, -9, 9 свидетельство это заявляет. И я была дома с моим малышем Майку, ему было 6 месяцев. Мой муж Гэри и шестилетняя дочь ушли в магазин. Я решил уложить малыша и вздремнуться. Было около часа дня. Проснулась три часа от сильного грохота. Перепугалась, сразу побежала к Майке. Около бель перевернулась и была кровь. Я потрогала его, а он дышал. Не дышал, холодный. Дела его и села на лестницу. Гарри с магией пришли где-то в 3.10 и нашли имени сидящего внизу лестниц. Гарри вызвал скорую, у него была истерика, да и у меня тоже. Маги не понимала, что происходит. В 3.20 прибыли медики, забрали малыша, а потом где-то в 4 часа прибыла и полиция. Подписано моим присутствием, заверенный июня 6 дня 1986 -го года 6 6.6. -го Нотариальный отдел полиции Презент Так, я значит что-то нашел про участок Так. Я же сказал, что ребенок спал. Муж ушел с магии заморожен, точно не скажу, я тоже спала. Послушайте, мой малыш умер, я даже не знаю как. Разве Бог способен так просто взять и брать жизнь младенца? Я не убивала собственного сына. Да, у меня была после родовая депрессия, но я же сказал, что проснулся от грохота и сразу почувствовал, что-то неладное. Что-то неладное. Раз разобросилась к ним в комнату и видела, что Клубека перевернулась. Его мертвая тельца совсем синяя. Боже, кровь, кровь, господи, мой малыш. Да. Я так и не понял. Мы типа убийцы, но как бы нет. То есть что-то.. Мы пытаемся разобраться, что произошло наши воспоминания. Но... Я вас понял. О, это наверное где мы работаем. Но это точно не дом. ничего не открыть вообще не стоит ничего открывать потому что там может опять монстр тут появится но не пофиг надо открыть все открыть и посмотреть так я хочу лимонат я могу взять Нет, не могу Взять не могу. Очень странно. А их расследование Не стар расследован, трагический гибель, штимичного мало чека. А во время пришельцевате, отца старший ночи, шесть лет были в магазине. Когда они вернулись домой, то обнаружили мать, мертвый молоденьцем на руках. Мы от ребенка вызвали на вопрос, скоро отпустили. В собеседнице полиции сообщил, что смерть малыша произвела несчастных случаях. Это само расследование еще не закрыто. Считается, что причин трагедии стала неисправная детская колыбель. Компания а Inficare отзывалась в магазине всей своей в связи с проходящим расследованием. Наши искренними соболезнованиями, конечно, мальчика. А, мы это читали. Мы эту читали, зачем-то, да? Касти, что это Додор ассистент Гэри Сары. лишь об этом немножко задумывался, но теперь, если я подмигнусь вот в подробности произошедшего с ними, можно вспомнить много всего странного. Например, месяц назад я услышал что-то похожее на ритуальное пение в 3 часа ночи. Я выглянул в окно окне, где Гэри в во абсолютно абсолютный он сделал в двери шум, затем вернулся. он прямо на чем было и обосрался. Но верно мне вообще не стало, тогда с вами Не разобрал, что он там бормотал. Позже, будто он говорил на другом языке, но я не уверен. И всего этого стало не по себе. Пробрал он до самой костерки, подумал, Думаю, что... Да здесь... что... Блин, я не зачитал я за А, Так, вижу карту. Ключ карту. Карта ключ. Какое несчастливое лицо с собой. Погодите, я еще не все сделал. Тут в этой комнате еще много чего, что можно почитать. Но центр лучшая жизнь. Я считаю, что детектив Уолтер Хиггин снова готов выполнять свои дружественные обязанности. Мы выписали легкую успокоительность для подавления боевой тревожности из-за стресса на рабочем месте. В данный момент его состояние находится под контролем и не должно помешать дальнейшей службе. Доктор Мэтью Веннер. Веннер. Знакомый зовут вас не был. Доктор Веннер. Или Верники? А, Верники. Директор Центра Лучших жизнь. Пять пять Семь Сказал Что там? Нет. Покажи. Еще кидай внимание. Я с ним исчез Какой этаж не, да. Пожалуйста, только скрыть, что он не работает. Лифт. Потому что иначе мне придется сейчас по всем этажам ходить. этаж, Толпанулся надо. Фу, вы объектили мне прохождение. Лифт нам не нужно Хорошо. О, теперь у нас есть ключ карты так закроем на всякий случай Что-то мне это не нравится угу. даже почитать не могу не открыть. о, вот тут можно почитать <-как> а, так, файл дело полицейский участок призен фолста, а, жертва паут майкл, возраст 6 месяцев начальная оценка жертвы погибут от по предметам область Паут, Майкл, ууу, Майкл, найди мёртвым собственной матери. Паут, царя в доме. Мать утверждает, что дремала и проснулся внезапно в, в детской. Пройдя в детскую, она обнаружила там без на тело своего сына. Цель данного расследования выявить точную причину смерти и найти виновного в произошедшем. Муж Паут, Гэри и дочь Паут, Мэгги в момент смерти младенца не присутствовали на месте происшествия. Исключены списка подозреваемых. На момент начала расследования Паут, Сара остается главным подозреваемым в совершении акта преднамеренного убийства до выяснения дальнейших обстоятельств. Угу. Полиция Present Falls Гарри Райан Паут. Вторая степень алкогольного опьянения. Нанесение интересных повреждений. 4.1179. А, то есть это мы. Ну, на фото. Мы. Вот так и знал, что если что-то случится подобное. Что? Мать и будет... Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я сталкер играл, я знаю. Сейчас меня полетят. то что сейчас было О, мурашки по коже же. убежали так не надо мне играть играть нет не надо пока нет нет нет нет, нет нет нет нет. нет, нет, нет. не надо А вот так было задумано ладно допустим допустим так было задумано так ладно что нам нужно дальше режим найти фотки части фото ⁇ мки ⁇ хорошая прекрасная песня но мне страшно о она ну, дверь открыл да здесь к не был так дайте вторую часть фото пожалуйста чего не могу приставку проиграть по моему лично можно поиграть ну. А, ну, спасибо, нельзя, знаю, Очень жалко. И какой. Хороший. О, проиграть мол. Молби. Бру, пожалуй. Так, не ясно, больше здесь ничего. где может быть последняя часть фотографии ну блин зная эту игру я уже понял что это очень сложно понять потому что нас может в любой момент что-то куда-то тпшнуть и все и входа мы вряд ли найдем сразу это очень не понял А, возьмем те вниз. Через тебя вниз. Вниз только вниз. Помагает, конечно же, но... Что поделать? Начали проходить, надо закончить. Так, сумасшедший лектор там. Он рассказывает. не нужны ответы. У меня слишком много вопросов. Что здесь такое происходит? Так, это все было. Это я читал. Это тоже читал. Вроде тоже читал. А, нет, не читал на все это. Ну ладно, можно будет читать немножко долго. Это очень долго. Что это было? Я вам об этом говорю просто крайне предсказуемо. Может случиться что-то страшное в любом момент. И непонятно. И фиг знаешь, фотографии. это <с novella> фотографии Крайся может поможет. Песня тупой. Я при ней спрятался и. Уходи, пожалуйста. Ладно, ну, встаем. Она должна нас убить, получается, по сюжету, да? Или нет. Мне кажется, она должна нас убить. Но не убить, как, бы, да? Да. Вс ⁇ верно, вс ⁇ верно. может быть фото честно без понятия вообще ну суть игры я понял просто хочет туда-сюда по всему двуму Тебе нужно постоянно ходить по всем комнатам искать. Потому что может быть где угодно, даже в холодильнике. я появился. Вроде не будет Теперь Опа. А, это картина. И это не часть точно той фотографии, потому что... Это фотография другая. Это фотография. Я уже кладом привык, то есть меня это уже сейчас. Там не игре, как будто я без играю. Просто привык, что вот так и есть, так и должно быть. Не знаю, как можно, но вот как-то так. О, подвал открыт. Точно, в подвале давно не было. Скорее всего вот тут что-то нужно. Я конечно не уверен, но скорее всего нам сюда. Так, где может быть эта фотография, Лен? Честно, я уже не понимаю, что происходит. Крышку вот там... наверх? Не знаю. Сейчас да. потом открою. Никак не может. Кажется, нам нужно было наверх и это время я просто игнорировал этот факт не простить я... опа что там а, это он так <звучит> а, Я не знаю, знаете ли вы фильм проклятие, но он напоминает эту игру. Штение игра напоминает этот фильм. Потому что там уже была женщина, которая вроде любил муж. И она вот как в виде призрака местит. Похоже. я бы сейчас играю за этого мужа блин. который не понимает чего он убил пока как ему убить. скорее всего он управлял какой-то демон, и... может он был очень заткнули в книжку кого-то вызвали и теперь он управлял управлял может сейчас там находим все нормально потому что если бы у нас бы сейчас Если бы у нас сейчас было дело, слушай, кто походил. Мы обычно бы не ходили на расследование на дочери стала магии там же еще дочка была ну okay, понял Mm-hmm. Не знаю, честно. Там ну, точно, да. Можно еще одну фотку надеть. Да блин, мы тут смотрели уже кучу раз. Давайте еще раз все пробежимся Мне кажется, я просто что-то там не увидел, не забыл. посмотреть Тут же можно всякие ящики поотодвинять. Даже не просто так сделано, чтобы в игре нужно было вешать коробки музыка мы спокойная. теперь может быть я этому наношу успокаиваю мне кажется тут нужна фотка нужна Mm -hmm. Фотки с интернета взять сверху. <laughs> вот я понял. А -а -а, что нам делать? Скажите, кто-нибудь. Я уже не понимаю, что происходит. такое ну грязное. Все квартире давно не вернулся, что ли? Так. Это уже вряд ли сюжет. начнем вообще мы перенеслись? Куда мы сюда же вернулись. Мы не будем останавливаться, мы идем вверх. Идем вниз, шли вниз, идем вниз. Мы не шли, мы не сможем зубы. Так опа! Вряд ли эту коробку была. Сознается уже не уверен. Слишком закрута. Опа! Нужно было открыть ничего с ним. Станчик. Я не... Ничего мрачного надо прям снять. так тут мрачно все. происходит а может быть кстати это нужно сфоткать я не А, книжка про это... Он во власти джетмопол. Какой-то нового воспоминания. I can't believe he's gone. 6 июня 1986 года. Поверьте ему, что он больше нет 6 месяцев. Вот таким молодым он бы не смог выжить. Я так по нему скучаю. Гарри не говорил с у с того самого дня. Думаю, он винит мне. Может он и прав. Я сидела с мать, но у меня он погиб, и, боже, я не могу в это поверить. <соценно> как ты мог забрать его у меня? <соценно> Полиция допрашивала меня шесть часов крядов, к а я, как по их мнению, убитая в горе мать. Может, выдержит <видишь>, такой напор? Я <соценно> ей всего шесть, и она не понимает, что произошло. Мне нужно быть сильной ради нее, и в горе и что <соценно> теперь здесь все морда. Попрошу, пусть с тобой уйдет. Все очень плачевно. Все, еще все нашел, не знаю, что. Что еще можно? смотрим бумажки нет какаемся в каком случае так в общем я думаю можно на этом закончить закончить продолжим следующие серии вот ставьте лайки подписывайтесь на канал, кто еще не подписаны комментируйте данный видос, рассказывайте о нем своим друзьям чтобы моем канале больше людей снова Всем не всем пока